В нашем климате необходимо помнить о зимних аксессуарах. Если в вашем гардеробе еще нет теплых перчаток, то самое время задуматься об их покупке. Ведь без этого предмета одежды в холодах не обойтись. Как правило, в любом магазине представлен огромный выбор на любой вкус. Кожа, замша, искусственная кожа или эко-кожа. Также используются меховые перчатки из меха и из цельного меха и из э, кускового меха. Такие бывают вязные, трикотажные э, и из плащевой ткани. В каждом гардеробе должно быть несколько пар перчаток с разными подкладками. Для зимних прогулок лучше утепленные выбирать. Утепление может быть из плиса, это самое теплое, натуральный мех, а также искусственный мех. А, такие перчатки подойдут для холодной погоды, или если мы идем на активный отдых, лучше использовать ткань. Самыми теплыми перчатками считаются перчатки на меху. В отличие от других, такое изделие прослужит намного дольше. Также отлично держат тепло аксессуары из замши. Распространено мнение, что они непрактичны, быстро линяют. Самый недорогой вариант зимних перчаток – вязаные. При выборе этого предмета одежды стоит помнить и о сезоне, в который вы будете их носить. Весенние модели, они а, с подкладкой. Подкладка достаточно тонкая, на шелке. А, модели потеплее идут подкладкой искусственный мех или натуральный. По словам экспертов, варежки будут держать тепло намного лучше, чем перчатки. Пальчики находятся вместе, и мы, э, они греются от нашего же тепла. Когда мы надеваем перчатки, пальцы у нас находятся по отдельности, и э, у нас уже только согревает ткань. Важно правильно подобрать размер. Узкие перчатки не растянутся, но и слишком свободные покупать не стоит. Кисть руки будет смотреться в них крупной. Определить свой размер довольно просто. Мы можем измерить э, руку, и вам будет легче выбирать по размерам а мы берем метр и обводим вокруг ладони измеряя какой объем немного можно согнуть э, пол кулак а получивший результат мы э, разделяем на э, 2,771 э, а, получив э, дальше мы округляем на 0,5 и Цифра, которая у нас получилась, это и ваш размер. Как таковой моды на эти изделия нет. Главное, чтобы было удобно, красиво и практично. Однако некоторые модели все же выделяются. Так, например, у молодежи пользуются спросом перчатки для сенсорных экранов. Элегантные женщины отдают предпочтение кожным аксессуарам или удлиненным моделям, которые можно надеть под пальто с коротким рукавом. Популярные перчатки э, двойные – Здесь и перчатки, и митинги. Можно надеть отдельно, как перчатки, а можно одевать как митинги. Меховые кожаные перчатки нельзя стирать в воде. Такие изделия лучше протереть мокрым ватным диском. Однако, во избежание проблем, при покупке рекомендуется обработать аксессуар защитным спреем. А вот трикотаж можно смело стирать в машинке.